Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Антон, но ну а вы находитесь на моем канале Время, Денег в Интернете. Сейчас уже довольно поздно, записываю это видео прям действительно ночью, но действительно не удержался, чтобы не сделать это видео как можно быстрее. Потому что нашел действительно классный проект, мне он очень понравился, у меня уже и товарищи здесь начали зарабатывать. Значит, речь сегодня пойдет о таком проекте, как Tron Thunder. Tron Thunder – это своего рода касса взаимопомощи. И сейчас я вам более детально расскажу, как в ней можно заработать и как я буквально заработал уже первые деньги. Сейчас сделаем вывод, тоже посмотрим. Буквально вот за пару часов после регистрации. Итак, поехали! Об этом проекте я узнал всего где-то неделю назад. Что-то я там немножко затопил, что-то думал там. Потом меня товарищ позвал на онлайн-зум с организатором этого проекта. Мы с ним пообщались, задали определенный ряд вопросов. Я остался доволен ответами и решил войти в этот проект. Сразу скажу, немножко забегая вперед, чтобы, может быть, вы там ничего не надумывали себе. Смотрите, вход в этот проект идет от 400 трон. То есть по сегодняшним деньгам это ну, что-то около там, 30 долларов, ну, в зависимости от курса. Соответственно, есть пакеты на 600, 800, 1000 и 1200 это максимум, что сюда можно занести. То есть 1200 это сколько там? Получается около 100 долларов. Итак, вы поняли, заносить сюда огромных денег не нужно. Но заработать приличную сумму мы можем. И я сейчас вам расскажу как. Здесь действительно отличный маркетинг, который я уже не видел ну, очень давно, И реально крыша снос, честно говоря, за последнее время. Но для начала немножко оговорюсь, что этот проект должен был стартовать в августе этого года, но в связи, как я понял, с болезнью главного админа, старт перенесли на конец октября. И мы вот сейчас находимся, в принципе, на самом старте, что тоже немаловажно. Сейчас там зарегистрировалось что-то около 30-40 тысяч пользователей. Итак, допустим, вы определились с суммой ваших инвестиций. Ну, в моем случае это 400 трон, Рассмотрим на моем примере. Хотя, ну, далеко не самый лучший пример, как я уже понял, надо было здесь на максимум заходить. Сейчас вы поймете почему. Ну, так как всегда, вот, думаешь, зайти, проверить, что-то посмотреть. Значит, после того, как вы зарегистрировались, оплатили свой пакет, вы заходите в свой личный кабинет и э, здесь пролистнул немножко вниз, смотрите, вот уровень 1 это ваше место и смотрите, автоматически выше вас сразу выстраивается структура в 20 человек то есть это те люди, которые зашли до вас в этот проект и постепенно заполнятся, ну, у меня там, не знаю, минут 5 там ушло, когда набежало еще 20 человек вниз все, эти люди постоянно уже идут, грубо говоря, в вашей структуре, они закреплены за вами и вы будете получать 1% от всех их выводов. Я, смотрите, я зарегистрировался буквально, ну, я не знаю, пару часов назад, и за это время мне капнуло вот 120 трон. 400 вложил, 120 капнуло. Ну, там есть небольшая оговорка, сейчас мы о ней поговорим, и вы поймете, откуда тоже деньги берутся. Значит, смотрите, тоже в чем, скажем так, прикол заходить на Пакет на 1200 трон. А, то есть, если вы увидите, у меня вот до уровня 12 вверх и до уровня 12 вниз горит зелененьким, а вот здесь вот уже красненьким. То есть, вот по сегодняшним начислениям, то есть вот за пару часов, я вот эти вот начисления, видите, 92, 54, 62, я их уже упустил. Потому что зашел на пакет меньше. Поняли, да? Вот здесь вот в этой табличке как бы более наглядно все видно. То есть здесь вот активируется 12 уровней, соответственно 14, 16, 18 и максимально возможный это пакет на 1200 трон 20 уровней. Итак, давайте сейчас, кстати, сразу поставим денежку на вывод и к концу этого видео посмотрим, они приходят или нет. Вывод здесь доступен от статрон, после того, как у вас накапливается статрон, соответственно, здесь появляется такой звоночек и кнопочка видроуд. Ну, можно зайти сюда, соответственно. Мы сейчас пока поставим на вывод и я вам дальше расскажу по маркетингу. Значит, здесь что мы нажимаем? Submit. да? Общую сумму. И вот, смотрите, самое главное, тут сразу, кстати, наглядно и видно. И у нас выводится 50% от этих начислений, а 50% распределяется следующим образом, 20% уходит вверх по 1% в структуре и 20% уходит вниз по 1% соответственно, ниже стоящем структуре, то есть выводы, откуда берутся выводы и откуда берутся эти начисления, я думаю здесь понятно. Итак, ну к концу видео мы посмотрим, соответственно начисления в моем кошелечке ну а сейчас давайте еще по маркетингу немножко пройдемся конечно здесь можно зарабатывать только на пассиве то есть получая по 1% из людей сверху и из людей снизу но есть здесь прямая реферальная система которая, то есть вы, ну я думаю, что когда тут деньги пойдут то у вас вы сами захотите поделиться с этим проектом со своими друзьями значит смотрите, приглашая людей в первый уровень вы получаете 20%. 20% с их депозита и еще проценты с их вывода. Соответственно, второй уровень 5, третий 5, четвертый 5, пятый, соответственно, 5. И шестой, седьмой по 10%. То есть до седьмого уровня у нас идет реферальная система. И это довольно-таки жирно, Это то, о чем я говорил. То есть здесь ну, маркетинг ну, просто, я не знаю, ну, классный, реально классный. Здесь также есть система подарков каких-то, ну тут в принципе они тут рандомно приходят, я так понимаю, Ну, у моего товарища, который мне порекомендовал тоже поучаствовать в этом проекте, у него эти подарки, подарки довольно активно приходят и тоже приносит какой-то доход. Что здесь еще стоит ответить? Есть еще, кстати, здесь рубиновый куб, так называемый. Любят они эти названия какие-то, драконовых <драться> на <их> камней. Но этот куб, он, соответственно, будет доступен только тем, кто заходит на максимальный пакет, то есть на 1200 трон. И там будут происходить еще определенные начисления. Ну, вот здесь можете поставить на паузу и прочитать. Но самое главное, конечно же, мы получаем деньги это, ну, с выводов, соответственно, и с непосредственно напрямую приглашенных людей. Также, что бы еще хотелось бы мне отметить, что мне кажется немаловажный момент, это то, что основатель этого проекта, он не получает напрямую каких-то отчислений с каждого человека или с какого-то там фонда, с этого сайта. Да? То есть, его интерес в том, это то, что тоже построить структуру, ну а в его структуре, там, поверьте мне, будут активные лидеры идти, которые будут ему приносить действительно хороший доход. То есть у этого проекта есть ну, реально хорошие шансы развиваться на нынешнем рынке. Ну, конечно, будем наблюдать. Я сейчас хочу, конечно же, его активно в ближайшее время поразвивать. Потом буду следить за ним и, соответственно, записывать какие-то коротенькие видео, ну, какие-то отчеты буду делать, чтобы вас тоже держать в курсе дела. Поэтому, кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если его полезным. Также еще ниже будет ссылочка на мой телеграм-чат и канал, на них тоже подписывайтесь. На, в телеграм-чате мы обязательно проведем голосовой чат вот с тем человеком, который меня пригласил, но если он, конечно, найдет время, он более грамотный, скажем так, во всех этих вопросах. Вы сможете ему тоже вопросы задать, на какие-то вопросы я отвечу, так что тоже подписывайтесь. Так, ну а сейчас давайте проверим, что у нас там с нашим выводом. Так, заходим в вкладочку. Так, смотрим Withdrawal History. И мы видим вот комплит, заходим в кошелек и проверяем, операции в троне проходит быстро кстати да вот видите транзакция это прошла э, то есть с выводом проблем никаких нет и также что немаловажно отмечу что все выводы э, они осуществляются автоматически то есть э, то есть они осуществляются по смарт-контракту то есть там никакой человек не сидит не проверяет там не кликает этому выплатит этому нет такого нет то есть нажали кнопку и деньги ушли вам на кошелек который вы указывали при вашей регистрации как пройти регистрацию, вы сейчас дальше видео сможете увидеть. Но я сам буду прощаться. С вами был я, Антон. До скорой встречи. Итак, ребят, регистрация в проекте достаточно простая. Для этого нужно просто перейти по ссылочке, которую вы увидите в описании под видео. Попадаем на вот такую вот простенькую форму. Значит, в ней что мы видим? Первая графа, это мой реферальный код. Ну, если вам будет угодно, проследите, пожалуйста, чтобы он там действительно был заполненный. Значит, второе поле, это адрес вашего TRX-кошелька, то есть на котором у вас будут троны для входа в проект. Кошелечек должен работать на, в сети TRX-20. Значит, смотрите, я пользуюсь кошельком TronKlink. Это децентрализованный кошелек, ну, мне кажется, он удобнее будет, чем заходить с биржи. Ну, также, если у вас есть финансы, допустим, на, на бирже, то на тот же самый Binance, у вас есть троны, вы можете также указать адрес вашего кошелька на бирже. Здесь копируем, соответственно, адрес, вводим его в это поле. Дальше вводим поле вашей электронной почты, имя, фамилию, выбираем страну, в моем случае это Украина. Здесь придумываем пароль. И, соответственно, следующее поле подтверждаем пароль. Ставим галочку и нажимаем зарегистрироваться. И переходим дальше. После мы попадаем в меню, в котором выбираем пакет, на который мы заходим. Я здесь в данном случае захожу на 400 трон. Там также есть, как я говорил уже ранее, пакеты на 400, 600, до 800, 1000 и 1200 трон. То есть тут тоже, в принципе, сильно не разгуляешься так, значит, там выбираем просто пакет Я там не стал слететь просто свои данные Выбрали пакет, переходим в это меню И здесь, получается, нас просит это окошко не закрывать И на вот этот вот адрес, который вы видите внизу Перечислить вот эту указанную сумму То есть я здесь копирую этот адрес Захожу в свой кошелек И здесь отправляю, значит, нажимаю send Так. Указываем сумму обязательно, ту, которую вы выбрали, и смотрим, чтобы у нас было денег на комиссию. Далее нажимаем кнопочку «Сент». Так, что у нас здесь спрашивают? From наш кошелек, проверяем здесь, правильно ли мы указали. Я обычно, кстати, проверяю, тоже возьмите все за привычку, первые три символа и последние три проверять. Так, проверили. И нажимаем подписать. Все. Проходим, ждем. Итак, после ожидания пару минут мы переходим, то есть наша транзакция прошла, мы пакет наш выбранный оплатили. Переходим в следующее меню. Здесь нужно указать наш юзернейм и пароль. Они уже пришли на вашу почту. Там письмо приходит практически мгновенно. Вводим и попадаем в свой личный кабинет.